Как известно, знаний много не бывает, особенно для молодежи, на которую всегда возлагаются большие надежды. И такое мероприятие, как «Точка зрения», очередной раз ярко отвечает этой тенденции. И вот уже традиционно 6 апреля в стенах Казанского университета в одном из его красивейших залов стартовала 10-я юбилейная студенческая конференция. Майор, значит, и за это время представителями и объединений ведущих вузов России обсуждали самые актуальные вопросы по разным так сказать, направлениям. Ну, в частности, обучение вузов в контексте баллонского процесса, роль в ускорении формирования личности современного общества. В этом году участники встречи рассмотрели организацию информационной деятельности студенческих общественных объединений, работу студенческих СМИ, пресс-сопровождение мероприятий и реализацию студенческих медиапроектов. Способность преподнести любую новость интересно и читабельно – это не только талант, но и необходимый навык, с которым каждый из нас сталкивается ежедневно. Так отметил в своем приветственном слове директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ Леонид Толчинский пространство, которое нас окружает, оно медийное по факту. У каждого из вас, вам, ну, они все медианосители перед вами, микрофоны, телефоны, которые давно уже не звонилки, а большие, полнокровные медианосители. То есть жить без медиа окружения, без медиасреды мы сегодня не в состоянии. Соответственно, и специалисты, которые должны эту медиа среду обслуживать, должны в ней находиться и как производители контента, и как те люди, которые анализируют, управляют Однако привычными докладами и презентациями обойтись явно было бы сложно. Именно поэтому насыщенная программа конференции включила в себя знакомство с «Универ-ТВ» – ярким представителем студенческого телевидения. Вообще, я сразу подумала о нашем университете. Вот У нас тоже а, есть вот условия для того, чтобы снимать у нас из киностудии в СГУ. И вот интересно было посмотреть, как все это устроено в Казанском федеральном университете. Это что-то вообще очень интересное, очень яркое. Хочется все смотреть, пробыть здесь как можно больше и узнать тоже как можно больше. Здесь каждый будущий журналист смог познакомиться со структурой студенческого канала «Универ ТВ». Познали нелегкий труд сотрудников над созданием различных программ и ежедневных новостей для достижения одной общей цели. Чтобы телезрители канала изо дня в день узнавали обо всех событиях первыми. Адель Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.